Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Телец на февраль 2021 года. Это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. В феврале будет идти очень сильный акцент на ваш десятый сектор. Это у нас карьера и жизненные цели. Поэтому этот месяц для вашего знака я назвала «Движение к цели». Действительно, у каждого может быть своя цель, которая будет занимать очень важное место в вашей жизни. И... Некоторые смогут осознать свою цель на 2021 год, некоторые уже будут делать первые шаги. И в целом 10 сектор часто связывают с карьерой, но на самом деле э, эта цель может касаться не только работы, это может иметь отношение к любой теме, которая на данный момент времени является для вас очень и очень значимой. С начала месяца и по 21 февраля Меркурий будет ретроградным в вашем десятом секторе. Поэтому в целом это хороший период для работы над ошибками, для того, чтобы лучше понимать процессы важные, которые происходят в вашей жизни. Январь 2021 года — это был прекрасный месяц для того, чтобы делать фундамент в какой-то сфере, которая представляется для вас значимой. И в феврале месяце есть возможность учесть недочеты, исправить ошибки, для того, чтобы оптимизировать определенные процессы в вашей жизни. И в целом период ретроградного Меркурия ⁇ это очень хорошее время, как раз-таки для того, чтобы обратить внимание на то, что раньше могло это внимание не привлекать, но тем не менее создавало определенные неудобства в вашем движении вперед. Ваш управитель Венера 1 числа переходит в знак Водолей. Ваш 10-й дом будет находиться в нем по 25 февраля. И ваш правитель также говорит о том, что тема жизненных целей, движения вперед, достижений будет для вас сверхактуальна. Поэтому очень важно уже сейчас, когда вы смотрите этот гороскоп, определиться с тем. Что для вас на данный момент является самым значимым в жизни? В какой сфере вы хотите преуспеть, достичь результата? И я бы рекомендовала вам именно на это тратить свое время и свое внимание в феврале 2021 года. К тому же Венера находится в знаке водолей. Это знак компанейский, это знак, который связан с новыми идеями, общением, обменом информацией. Поэтому эти все темы также не пройдут мимо. В начале месяца 1-2 числа может ощущаться ярко квадрат Солнца и Марса. И будут затронуты значимые сферы вашей жизни, Первый и десятый дом — это может дать конфликт с вышестоящими людьми, с вашим руководством. Это может дать какой-то внутренний дисбаланс в виде разочарования или недовольства тем, что вы имеете на данный момент. Но этот аспект — это очень хороший импульс для того, чтобы увидеть какие-то недочеты, пробелы и направить усилия на их устранение. В начале месяца Венера будет в соединении с Сатурном, и особенно ярко вы будете ощущать это соединение с 3 по 6 февраля. Это соединение дает много энергии на реализацию задуманного. Это период последовательных действий, когда не стоит себя жалеть, когда нужно трудиться. Поэтому старайтесь очень хорошо планировать в это время свои задачи, свои цели. И старайтесь последовательно их выполнять. Возможно, даже работать больше, чем вы привыкли. Но это время связано с результатом. Поэтому любые ваши действия, они принесут со временем очень хорошие плоды. 7 числа Венера будет делать квадрат Курану, и этот день может выдаться достаточно сумбурным. И в частности, вы можете себя ощущать либо неуверенно, либо могут быть перепады настроения. Все может переворачиваться с ног на голову. Поэтому этот день не подходит для того, чтобы закладывать фундамент каких-то процессов. Это скорее... День, когда вы можете привнести что-то новое, пересмотреть какие-то важные темы или увидеть что-то под другим углом. 8 числа Солнце будет в соединении с Меркурием в вашем 10 секторе. Это очень важный день в плане общения. Следите также за своими мыслями, идеями. В этот день вы можете осознать что-то значимое, в этот день вы можете получить важную информацию, переговорить с каким-то человеком, и этот разговор может подтолкнуть вас к серьезным решениям. Так что в целом будьте очень внимательны, старайтесь в этот период находиться в контакте с людьми, не проводите его в одиночестве, иначе вы можете упустить какой-то важный для себя шанс. В первой половине месяца будет очень активно ощущаться аспект между Сатурном и Хероном, и этот аспект может проявиться как то, что вы неожиданно увидите альтернативные способы развития себя. Также вы можете рассматривать какой-то дополнительный вариант работы либо развития, это может быть сочетание каких-то двух сфер жизни, которые будут для вас значимыми. Но в целом могу сказать, что однозначно в первой половине февраля идет очень большой настрой на работу и на прям на труд даже. 10 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, день неблагоприятный для того, чтобы вести переговоры с вышестоящими людьми. Но если уж так сложилось, что это будет необходимо, тогда старайтесь все-таки донести информацию важную. Старайтесь все говорить не на эмоциях, именно основываясь на каких-то фактах. Старайтесь быть последовательными в разговоре. С 10 по 14 число будет очень важный период всего месяца, уникальный период когда вы можете поймать удачу за хвост, когда вы можете что-то преобразовать, достичь высот в каком-то направлении. Все начнется с новолуния в вашем секторе карьеры. И это даст новые идеи, это даст новые цели, это даст возможность, скажем так, обновить привычное видение. Того, в каком направлении вы движетесь. Затем будет соединение ретроградного Меркурия, Венеры и Юпитера в вашем десятом секторе. И это даст возможность монетизировать какие-то знания, это даст возможность встретиться с значимым человеком, переговорить. Это хороший период для того, чтобы транслировать что-то в общество, если ваша деятельность связана так или иначе с определенной публичностью. В целом, в этот период любой, при желании, сможет соприкоснуться со своей мечтой, увидеть свое заветное желание и сделать первый шаг к реализации этого желания. За счет того, что ваш правитель Венера будет в соединении с Юпитером, вы сможете в этот период улучшить свое материальное состояние, вы сможете увлечься какой-то темой, начать обучение. или… Встретитесь с очень влиятельным человеком. Либо же вы сами будете себя ощущать влиятельными в это время. В любом случае, опять-таки, старайтесь быть активными. И это как раз тот уникальный период, когда вы сами можете быть кузнецами своего счастья. Поэтому не упускайте возможности. К тому же с 10 по 14 число будет активно ощущаться аспект Марса к Нептуну. И будет затронут ваш первый одиннадцатый сектор. Это хороший период для взаимодействия с людьми, для дружеских встреч, даже пусть если они и онлайн происходят. Это прекрасное время для командной работы, для того, чтобы достигать определенных целей, находясь в каком-то коллективе единомышленников. 15 числа ретроградный Меркурий будет делать квадрат Клилит. Это ну, совсем незначимый аспект, но некоторые люди могут его ощущать как неуверенность в собственных силах. Лучше не планировать на этот день важные переговоры и старайтесь отгонять плохие мысли э, от себя прочь. Ну и лучше не сплетничать в этот день и не доверять информации, которая будет поступать. И сейчас мы с вами поговорим о самом значимом аспекте всего месяца. Это квадратура между Сатурном и Ураном. Точный аспект будет 17 числа, но ощущается он целый месяц, да и вообще целый 21 год. Это аспект классический, когда выбивается почва из-под ног, и это заставляет нас искать новые пути, что-то пересматривать. И квадратура будет между вашим первым и десятым домом. Поэтому многие тельцы могут в феврале месяце ощутить, будто бы теряют почву из-под ног. И это заставляет искать новые пути личной реализации, это заставляет искать новую опору. В целом, однозначно, февраль — это будет месяц перемен. И очень важно настроиться на эту волну перемен, очень важно генерировать свои усилия, свои идеи с идеями других людей. И старайтесь не быть в стороне каких-то важных изменений. И к тому же не будьте одиночкой. Такой акцентированный знак «Водолей» говорит о том, что нужно быть внутри какого-то коллектива, как минимум старайтесь больше общаться с друзьями. 18 числа Солнце перейдет в знак Рыбы, и месяц будет находиться в вашем секторе друзей-единомышленников. Поэтому вот эта идея иметь дружеское общение, она может быть вот прям в преизбытке в конце месяца. И это период, когда вы можете бескорыстно кому-то помогать, это период, когда вы можете быть очень впечатлительными историями даже неизвестных вам людей даже людей которые, с которыми вы не знакомы это все будет происходить из-за сильного влияния знака рыбы с 17 по 19 число марс и венера будут в напряженном аспекте это может дать увлечение чем-то или кем-то это может дать интерес который граничит с какими-то негативными эмоциями. и период достаточно неоднозначный. Можно и в конструктив это все конечно провести. Но нужно будет постараться. Поэтому в целом можно сказать, что эти даты могут давать определенные разногласия в отношениях, они могут давать неоднозначные какие-то увлечения, сложно понять, или это нравится, или это наоборот вызывает отторжение. Поэтому старайтесь все-таки в этот период иметь физическую активность, быть занятым. И это поможет намного легче пережить вот эти нестабильные энергии. С 20 по 25 число очень хорошее и очень активное время Марс будет делать благоприятный аспект к Плутону. Это подразумевает много работы, это подразумевает скажем так, выход из зоны комфорта, активность, тем более к этому времени уже Меркурий будет идти вперед, поэтому в целом после определенного пересмотра можно начинать что-то новое в конце месяца или даже видоизменять уже начатые ранее проекты. Плутон любит перемены, поэтому может появиться желание улучшать то, чем вы занимались до этого. Также 25 числа будет активным аспект Солнца и Урана. Этот аспект даст новые идеи, новое видение привычных вещей. И также Юпитер будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Это может дать значимый контакт, встречу и возможность социального роста развитие и движение вперед. И, наконец, 27 числа будет полнолуние в знаке Дева, и оно будет происходить в вашем пятом секторе. Полнолуние это кульминация, завершение каких-то процессов, подведение итогов. Может произойти какое-то значимое событие в вашей личной жизни или в жизни ваших детей. В целом, данное полнолуние рекомендует вам отдохнуть в конце месяца. Слишком много скажем, было активности, слишком много было напряжения, перемен. И это все приведет к тому, что под конец месяца нужно будет сбавить темпы, снизить обороты и дать себе возможность выдохнуть. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Приглашаю вас в мою школу астрологии. Приглашаю вас стать учеником. Для того, чтобы оставить заявку и получить лично от меня ответы на все вопросы, переходите по ссылке под этим видео. Будем с вами на связи. Пока-пока!